Всем привет! С вами Бакуменко Антон. И давайте сегодня рассмотрим решение одной интересной проблемы. А точнее, что делать, если вы запускаете Photoshop или Illustrator на ноутбуке с графическим процессором AMD, например, Ryzen 3. Что же будет, если это сделать? Первоначально у вас откроется обычное стартовое окно программы Photoshop или Illustrator. А после создания документа у вас ничего не будет видно, кроме черно-белых полос в программе. Как это видно на примере. В чем же дело, спросите вы? Дело в том, что ваш графический процессор, который имеется в ноутбуке, просто не поддерживается или же его драйвера устарели. Чтобы понять точно, устарел ли ваш графический процессор, стоит просто вспомнить, какого года он. Если он был выпущен до 2013 года, то он не поддерживается продуктами Adobe. Если же после, то нужно просто обновить драйвера. Итак, что же делать, если не помогает обновление драйверов? Мы с вами открываем Photoshop, создаем документ и нажимаем Ctrl-K. Заходим в вкладочку «Производительность» и выключаем параметр «Использовать графический процессор». Если Просто навести на данную вкладку, снизу в описании мы увидим, что же будет отключено при отключении графического процессора. Точнее, какие функции прекратят работу. После нажимаем ОК и перезапускаем Photoshop. При повторном запуске и создании документа все будет в порядке. Таким образом мы с вами устранили проблему искажения рабочего пространства в программе Photoshop. Данный способ также работает и в иллюстраторе. Спасибо за внимание, если вам был полезен данный урок, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Пишите в комментариях на какую тему записать следующий ролик. Всем пока!